Здравствуйте, меня зовут Никита Дук. и Я хочу поблагодарить Настю Ясную и то, что она создала программу «Ясная жизнь». Мне очень повезло пройти эту программу. Все произошло в тот самый момент, когда мне это было прям вот действительно нужно. Я испытывал затруднения с финансовым потоком, с деньгами со своим делом я не знал в чем в чем проблема в чем заключается то есть я бился бился как будто об стену знаете и но ну, не находил выхода все что я перепробовал всякие тренинги курсы всякие там медитации тому подобное ничего не сработало и вот это прям как, как чудо, когда я увидел Настю, я, я ну, просто почувствовал, как это объяснить, я не знаю. Да и это не важно, важно то, что это сработало. Я сразу записался к Насте на прием и дождался. Мне повезло, через две недели, две, две с половиной недели это случилось. И в чем же была причина? Но оказалось все просто я сомневался в своей собственной идее а точнее я не понимал что какая моя идея где моя идея что мне несложно защищать во что вкладываться и что мне дает приятное ощущение, что мне дает радость в жизни вообще я понял что занимаясь вот этой своей идеей я ну, это невозможно не раскрыть этот поток. Да, я понял свою идею. Мне нравится над этим работать. Настя, я тебя благодарю. Спасибо огромное. То, что ты для меня сделала, это... Я уверен, это еще самая-самая маленькая часть того, какие изменения меня ожидают. И всем, кто действительно хочет открыть свой поток, идите к Насте. Спасибо тебе!